Друзья, всем привет! Всем привет. Работаем привет. уже в посте лица, совсем даже забыли про видео, поэтому видео обещают быть жарким, горячим и потным. Лайк, дизлайк, комментарий, поехали! Ну что, друзья, вот уже середина августа, а впереди золотая осень, и вместе с ней к нам придет начало учебного года. Я уверен, что у многих наших подписчиков либо дети, либо внуки пойдут в школу. Но, к сожалению, не у всех детей получается улавливать те знания, которые дает учитель на уроке. Но чтобы у ваших детей не было проблем и пробелов в знаниях в дальнейшем, вам поможет репетитор. Юля очень хорошо умеет преподнести материал, грамотно находит контакт с детьми, а самое главное, она на них никогда не ругается. Юля – репетитор по русскому языку со стажем. Она поможет детям подготовиться к ЕГЭ, к ОГЭ, либо объяснить тему, которую ребенок не усвоил во время урока. Также она может помочь вашему ребенку выполнить домашнее задание. Юлия Алексеевна проводит свои занятия онлайн и может принять учеников из всей России. Занятия проходят на удобной для вас площадке, например, на такой, как Zoom. Юлия ведет свою группу ВКонтакте, где показывает, насколько прекрасен и интересен русский язык. Там же вы можете с ней связаться, либо пообщаться под ее постами в онлайн-чате. Ссылочки на страницу Юлии Алексеевны и на ее интересную группу будут в описании и в закрепленном комментарии. Друзья, только для наших подписчиков по промокоду Шиндяевы вы можете получить первое занятие абсолютно бесплатно. Торопитесь, места ограничены, и я уверен, что именно вы успеете попасть. Ну а у нас в планах работать, друзья. Все как всегда. Поехали! Так, ребята, смотрите, новый урожай. Огурчики, перчики, чуть-чуть помидоров в черри. Здесь у меня два кабачка лежат. И собрала яблоки. Сейчас пойду теперь соберу другой еще сорт. Вот яблоки. Там у меня стоит уже лейка поливает. И яблоки вон там в кустах. Вот яблони еще одна есть. Сортова какая-то. Яблоки уже все красные. Надо попробовать сходить собрать. Берем болгарку и штрабим. Итак, в общем, все. Мы с отцом сейчас докидали э, эту стену. Этим занимался он. Как видите, она уже подготовлена к затирке. То есть она сейчас высыхает, и мы ее затираем, как и все остальные. Ну, чтобы у нас был тут чистенько, аккуратненько, ровненько. Так нам будет гораздо проще клеить наши панели. Вот. Я тем временем откосы на всех трех окнах затер, замазал и подготовил... Штрабу под наш будущий электрический щит. Ой, про электрику пока ничего не будем вам рассказывать. Как начнем ею заниматься, про нее тогда и поговорим. Сейчас наша основная задача это полы. Потому что ходить уже по насыпному грунту, честно говоря, надоело. Я раньше хотел укладывать ЭППС сюда. То есть это экструдированный пенополистирол, ну, Грубо говоря, пеноплекс, короче. Кто знает, тот поймет. Потом, отец сказал, не занимайся фигней и сделай попроще, сэкономь деньги и время. В общем, мы нашли тут достаточно много керамзита, вот один мешок уже вывалили, и на втором этаже все перекрытие вот над этой комнатой тоже засыпано таким же керамзитом. Оно нам там, в принципе, нафиг не нужно, мы сейчас его оттуда уберем и будем засыпать сюда. Выровняем пол керамзитом на где-то 3-4 сантиметра ниже, чем наши черта. Вот, видите, мы сделали черту по трем стенам, потому что четвертая еще не высохла. Вот, это уже будет верх нашего финального пола, чистового, чистовой стяжки. Он будет на один сантиметр ниже нашего дверного порога, так как у нас тут будет потом еще напольное покрытие, плюс ковер, коврик. И, короче, чтобы не получилось так, что у нас заходишь, а порог ниже, чем пол, мы решили опустить стяжку ниже, и, короче, потом все должно получиться ништяк. Вот, поэтому сейчас занимаемся тем, что рассыпаем керамзит, рассыпем его, и нужно будет пролить его цементным молочком. Это жидко-жидкий наведенный цемент с песочком. Все это проливается, схватывается, а сверху уже льется чистовая стяжка. Поступать мы будем делать так и будем надеяться, что у нас будет здесь достаточно все надежно. Ну а пока что лезем наверх искать сначала этот керамзит. Да вот он засыпанный, весь потолок засыпан. Ну засыпанный. давай, на камеру иди. Ну конечно, ты пойдешь снимать вот мы снова на втором этаже здесь все завалено <связывается> потому что мы сюда весь хлам свой убрали <связывается> с первого этажа да наконец я вам могу, могу показать нормальные кадры да. как-то господи как Это же страшно а, красота Так, а если провалюсь, то не страшно, да? Тут полы есть, да? Да. Господи, какая тут дверь. Ручка вообще прям идеальная. Гвоздь. Всех вот таких вот приколов достаточно много. Ух ты! Сань, ты видел инструмент свой? Да, это же я уже сижу. Да? Угу. Тут это шпатер. Так, ребят, давайте еще раз посмотрим вот это вот место. Смотрите. Так. А здесь нельзя ставлю открыть, да? Нет, их еще нет. В общем, э, вот проем. Здесь чуть-чуть совсем место. Далее какие-то у нас здесь пленки, пленки, пленки. Спальное место у него было. Да. Спальное место. И опять пленки. Этими скобами все прибиты. Ой, как это все будет круто снимать. Uh -huh. а тут это все вот асбес, да? Да, все это асбес Так, сейчас давайте сначала в маленьком режиме. Э, ну... По обычной камеры, да, а потом большой режим сделаю. В общем, смотрите, какие картонки. Здесь металл... Ой, господи, металл. Мне металл уже мерещится просто. Кровать, смотрите, прям. Ой, я в миску наступила. Я тебя в армию покупала. Вот. А дальше ничего не видно. Ну, тут просто вот она, кровать стоит. И все. И вот если большой режим, включить широкий. Ой, там мама что тютирей Вот, и вот эта стена. И, соответственно, мы потом вот это вот все будем дело убирать, поднимать потолок. Стены поднимать. Стены потолок, поднимать. А На второй этаж по ширине будет как первый. Да. Вот две огромные комнаты, представляете? Там вот куда идет Сюша будет. Здесь маленькая такая. комната будет, а там большая будет комната, да. да вот Потому будет, что здесь будет. видите скошенная, то есть вот это вот все поднимать, Господи, тут металлом все сделано опять. Угу. Вот это вот все дело убирать, стены те докладывать наверх и вот этот угол выравнивать и будет хорошо, Господи. Как давайте, давайте, отправляем суху вниз, а сами начинаем работать. Ты нашел? Ничего искать, вот он под нами, под ногами. Надо все это убирать и лопатой выгребать. А, вот? Вот. Вот это? Вот это. А -а -а -а, ты же говорил, а -а -а -а. в мешках тут должно быть. Мешки сыпать надо, загружать и вниз спускать. В мешках тут, вон, один мешок только. Один мешок только? Вот это вот. Да, а второй, второй, а эти вот эти вот. Один мешок, говорит, здесь. Тут их три. Кровать. А ребят. тебе, знаешь, не проще вот окно какое-нибудь здесь открыть, если оно быстро бы открылось бы и выкинуть в окно? Проще. Ты там будешь по камушку собирать потом? Нет, вот эти вот мешки хотя бы. Я говорю, ты там по камушку будешь собирать, если они разлетятся. Ты что, умно что такое? Я не поняла. Давай, давайте, валите отсюда. Давайте, давай Ты внизу будешь сейчас снимать, как папа высыпает. Хорошо. Блин, как же вот хотелось бы вам это все показать в масштабе. Там, знаете, вот как смотрим мы, как видим это мы, думаем. но, к сожалению, это пока невозможно. Там типа чердак, но там ничего нет. Здесь вот такой потолок пока что. Совсем немножко. Только над дверью. Ну, да спускаю. Да, возьми телефон Саня, пакет завязывает Он, по-моему, в самом конце крючок Крючком, да? думаешь, что Потому что Думаю, сейчас отсутствует подсыпать деньги. Uh -huh. Доллары. я сейчас У вас там Ох, пакет пока спускаешь. А, там нет парамзита. Да господи, там по одному ведру сань пакета. По одному ведру пакета, да. Есть комментарии по этому поводу Да, я думал, там его гораздо больше А это все, что есть Хотя пойдем еще раз а Поднимемся свежим взглядом с фонариком Посветим, может там доски половые Надо будет снять, если там еще под ним есть Под полом, то ничего, А если нет, то Хорошо, По бокам плохо. загляни Так, Саня, у нас там в Чердак полез Ну-ка А ты туда уже залазил, нет? Ничего да, да, да, <говорит> <говорит> <говорит> Вот это все, ребят, только чисто мусор. Представляете? Ты слышала, Фин, в мешок. Вот ну что, выгребли абсолютно все. Вот это вот последний мешок. Вот сколько получилось. Ой, так интересно, стоишь ли я. Сколько аккуратнее, здесь стеклянный. стеклянный. Вниз проваливаешься. Денег, в общем, у нас на керамзит нет. Отсыпаем щебенка. В общем, ребят, не знаю почему, но все подумали, что мы эту стену не нам... не мочили водой Да, мы ее сначала мочили, потом два раза грунтовали суперпраймером Это грунт глубокого проникновения и потом, через нанесение, мы ее опять мочили. Просто на видео это не видно. Да, я посчитала ненужным это выкладывать, как мы, господи, поливаем стену. Вот, но, ребят, вот, я не хотела это тоже снимать, но Саша поливает полы. Да, чтобы всю пыль, грязь пролить вниз. Да. Решили керамзит мы не докупать, засыпали щебенку, потому что щебёнка у нас есть. Да. А керамзит это уже более дорогой какой А тут надо было всего чуть-чуть... Следующий этап это заливка бетона на наш пол Для того, чтобы пол был ровный Отец забил гвозди, положил сверху профиля это, наверное, 27-й гипсокартоновый профиль. Ну, в общем, все, что в гараже было, он сюда притащил, и мы сделали из этого маяки. Сейчас целая э, таз уже раствора замешан. Мы этот раствор вдоль маячков накладываем. Ну, короче, то же самое, что мы пытались сделать на стенах, только делаем на полу. Накладываем вдоль э, гвоздей наших раствор и сверху 27-й профиль вставляем. Идем готовить плов. А как мы его готовили, вы можете посмотреть по всплывающим ссылочкам либо в описании на нашем втором канале. Да, друзья, у нас их два, кто не знал, на втором канале рецепт плова будет. Вот Идем готовить плов. Пока готовится плов, у нас уже встанут маячки, и мы продолжим заливать полы. Сегодня, я думаю, мы уже их зальем бетоном. А здесь, возле печи, мы забили два чопика и прикрутили обычный маячок, который использовали на стенах остаточки. Потому что это же уголочек тоже надо как-то будет выравнивать. Приступаем. Это каждый, по-моему, что-то Сейчас ломаем вот Пока Саша у нас тут выравнивает пол, чтобы все идеально было, перфекционист. Папа у нас в ведра накладывает песок. Я собираю огород и хочу сейчас заняться тем, чтобы убрать вот эти вот все яблоки. Их повсюду очень много, потому что у нас много яблонь. Это ранетки, вот это вот беленое, это медовое. Здесь яблони. Здесь яблони. Ну, в общем, повсюду хочу вот эти вот все яблоки отсюда убрать. Так как вот здесь вот был бывший погреб, мы, собственно, прям здесь и кидаем, чтобы это здесь все перегнивало. Вот. Так что сейчас буду вот эти вот все яблоки убирать. Помимо этого, яблоки еще есть здесь. Здесь тоже все собрать нужно. Здесь. Здесь зеленые. Тоже все собрать нужно. Вот их очень-очень много. И вот яблони. Здесь тоже они есть. Ну, это те, которые, знаете, у нас как бы на виду. А так они вот идут, есть. Здесь вот вообще прям какие-то красненькие яблочки. Но на дереве их уже почти нет. Ну да тут, вот тут вот, вот много их висит еще. В общем, везде. Нужно много всего убирать. Пока что займусь яблоками. То, что вы, наверное, попробовали вот этим выливать сразу, да, неудобно получилось, или что? А мы даже не пробовали, даже не пробовали. Да? Мы Ну, так решили, нам так удобнее. Да, ну, короче, решили не париться, бетон мешал. Не вот таскать. Раз, хотели ставить, да, выливать, но это ее надо сразу оттягивать, равнять, опять загружать, уже вокруг этого всего ходить. Короче, решили ног спиной порвать, давно не напрягались. Вчера, последний раз, да, и завтра собираемся. Ну, слушай, первый раз общем решили поднимать, а этот раз так. Да, прямо так. Три ведра песка, два ведра щебенки, воды на глазок. Как-то так. Льем, вываливаем, месим вернее, вываливаем, чуть-чуть разравниваем правилом по маякам. И мастерком уже чуть, -чуть ее глазерну. Вообще Саша сказал изначально, что он не хотел с щебенкой. Да. Но а что-то пошло не так. Щебенкой попробуем. Мы попробовали, нам понравилось. Прочнее будет и песок к стенкам не будет прилипать. Мы заказали какой-то песок, а он к стенкам бетономесителя прилипает. И не вываливается оттуда. Так мы сначала воду, цемент, У нас много самарских людей, поэтому можно, наверное, объяснить что Да, с Красный Яра заказали сокский песок. Вот. Сока, да. А первый раз нам привозили с Волги. И он был лучше, чем с сока. Да нет, он не был лучше. Просто тот не прилипал к стенкам, а это прилипает. Это более эластичный такой, и липучий. То есть им было бы штукатурить удобнее. А тем песком удобнее было бы палы заливать. Но у нас все наоборот получилось. Вот. Ну Но ничего, нормально, работаем, привыкли. Мы сначала воду, потом цемент, а потом щебень добавляем. И только после этого начинаем песок уже вносить в нашу смесь. В бетон ничего не прилегаем. Итак, друзья, уже 9 таких чашек мы сюда вылили. Это у нас десятая. Она подготовлена, и я хочу вам показать, как мы придумали в конце делать. Мы первый раз, ну я, по крайней мере, первый раз заливаю такой объем бетона. В общем, мы сначала вылили туда половинку, а сейчас вылим сюда половинку. Тем самым, сидя вот здесь, я спокойно разровнял эту часть, и сейчас сяду сюда. Буду разравнивать уже эту часть. Вот. А если бы мы лили дальше полосками, мы бы уперлись в стену и было бы неудобно. А, да. ага. Ага. А, -а, -а. а тут оставить. она вон, серенькая. След, след свой оставить. Можешь выцеркать. Можно Барсиком пригласить. 11 8 22 Ну наконец-то я это сделала Избавилась от всех яблок Здесь Здесь тоже ничего нету Пятьдесятый раз набрала вану, Здесь убрала тоже Огород полила. Сейчас вот шланг тащила переставить на цветы. И в итоге ванну набрала. И умывальник сейчас еще раз наберу. Вот. Здесь убрала яблоки. но Здесь больше так частично. Перегниют здесь. Так как мы тут почти не бываем. Здесь все убрала. И там пособирала немного тоже. Сегодня хотела заняться прополкой полностью вот этой зоны цветника. Но... Очень-очень-очень жарко. У меня аж голова разболелась. И я поэтому пока в тенечке просто сижу. Надеюсь, в следующий раз вот это вот все приведу в порядок. Потому что чисто тело этот реально как газон выглядит. Поэтому его нужно привести в порядок. Ну и клубничку тоже нужно было бы прополоть. Ну пока ладно, сегодня, значит, лейку поставлю. В следующий раз займусь именно цветником. Можете ее вам туда загнать? В тенечку. Охеренно. Сейчас доски разложим и вот сюда ставим. Мы в нее закидали. Чпоньку вывалили. Давай попробуем. Вот на открытой площадке встань. На, ну, на солнышке. И на солнышке. нахер все Езжай, она на колесах. Он будет сначала А, тихо. 180, Тих -тих. Тих. 180 Ага, надо было пока. На себя I didn't mean to say. Наш пол готов, мы его залили. На сегодня по работе все. Всем, кто досмотрел до этого момента, еще раз напоминаю про нашего чудесного репетитора. Работает по всей России, ссылочки в описании. А также, друзья, кто не знал, у нас есть второй канал, на котором мы снимаем все про нашу жизнь. Кому интересно, также переходите, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Тут тоже не забывайте подписаться, поставить лайк или дизлайк, написать комментарий. Всем спасибо, всем пока! Но если честно, я надеюсь, мы успеем до следующей недели сделать еще хоть что-нибудь, чтобы выложить следующее видео в пятницу.